В растет число выделенных полос для общественного транспорта. По замыслу они должны помочь в организации движения, дать преимущество автобусам на дороге. Но на деле порой оказывается все иначе. В теме разбирался Ярослав Цымбал в, в рубрике Краснорск рулит». Пробка на партизана-железняка уже несколько лет явление будничное и банальное. Но в последний год ситуация осложнилась еще тем, что одну из полос полностью отдали общественному транспорту. Казалось бы, хоть пассажиры смогут вздохнуть свободней. Но нет. Водители, выезжая с улицы авиаторов, попадают на разметку и вынуждены нарушать правила под камерами фиксации. Не все могут сразу же вклиниться в очень плотный поток. Поэтому тормозят и общественный транспорт тоже. Здесь на улице партизана Железняка только на протяжении 150 метров мы насчитали три таких знака, которые указывают на то, что эта полоса специально выделена для автобусов. Однако на протяжении всего этого участка нет разметки, которая бы позволила водителям перестроиться с выделенной полосы. А некоторые и вовсе с этого заезда пересекают сразу два ряда. Стоит проехать чуть дальше по партизана Железняка и разметка выделенной полосы вовсе исчезает. Хотя здесь по-прежнему стоят знаки, предупреждающие о том, что полоса автобусная и нарушение фиксируется. Камерой. А дальше еще интереснее. Эта выделенная для общественного транспорта часть дороги превращается в параллельную парковку, о чем и сообщает знак. Водители полностью занимают полосу и даже до дорожного указателя, расположившись в автобусном кармане. В районе дворца труда на перекрестке проспекта Металлургов и Тельмана ряд для общественного транспорта делят автобусы и водители, поворачивающие направо. Страдают и те, и другие. Учитывая, что здесь по левой полосе можно только развернуться, то легковушкам остается лишь средняя для проезда прямо. На дворце труда мы предлагали по направлению в сторону краза сделать правоповоротный шлюз на тот же. На Тельмана, надо да, для того, чтобы обеспечить пропускную способность, для того, чтобы поток и общественный транспорт, и автотранспорт не скапливался там в пробке, вставая на светофоре. Однако предложения общественников проигнорировали. Так что водителям, не намеренно попавшим на выделенную автобусную полосу, остается надеяться, что им не придут письма счастья за нарушение. Ярослав Цымба, Сергей Медведев вырулим вместе.